У каждого домика есть свой земельный участок, есть парковочное место и, конечно же, ландшафтный дизайн от застройщика. Потому что покупатели Зеландии должны понимать, о, здесь еще можно сделать какую-нибудь бильярдную. Уже в максимальной готовности имеются домики, здесь уже люди зашли на ремонт. Гардероб, наверное, шкаф большой. Так, там у нас, наверное, диван, а вот это у нас уже непосредственно кухня. Естественно, с выходом. Очень хорошие скидки сейчас. Очень лояльные цены за квадратный метр. Здравствуйте, уважаемые прекраснейшие телезрители. Лучшие люди на свете. Самый сок, как говорится, уважаемые мои. Короче, смотрим сюда. Здесь перед вашим вниманием классный коттеджный поселок под названием Зеландия. Выглядит он следующим образом. Конечно же, он еще в процессе строительства. В домике у нас, видите, однотипные, красивые, разных размеров, разных площадей. И, конечно же, выглядят, видите, как бы в белом красивом стиле. И у нас здесь разные площади. От 90 квадратных метров до 145. У каждого домика есть свой земельный участок. Есть парковочное место. И, конечно, Конечно же, ландшафтный дизайн от застройщика. Какой же домик лучше, наверное, зайти, чтобы показать вам, чтобы вы могли ощутить атмосферу? ку атмосферу вы уже ощутили. Я показываю сбоку наши домики. Вы смотрите, влюбляйтесь и говорите. Ну вот давайте на примере вот этого домика. Видите? Отхожу я вот сюда. Пока показываю домик в Зеландии. Коттеджный поселок называется Зеландия. Без ландшафтного зеленения. Вот такой вот, видите, симпатичный домик, стандартный домик, 95 квадратных метров. Обхожу его вокруг, попозже спущусь к домику, который уже где выполнен у нас ландшафтный дизайн, и вы сможете понять, ощутить себя внутри одного из домов. Ну, в принципе, дом как дом, предлагаю зайти в один из домов через входную дверь и ощутить себя внутри по размеру, по объему. В каждом доме газ. Ух! газ. Газовый котел. Вот он, газ. И идем искать входную группу. Входная группа. Судя по всему, вот это входная группа. Хопа! Стеклопакеты алюминиевые. Все стеклопакеты алюминиевые и с тонировочкой. На первых этажах все двери вот таким вот образом. Видали? Классно. По сути, по сути у нас получается как терраса. Вы идеально планируете свою квартирку. Видите, вот такая терраса. Смотрите, вот так вот стою. Окно закрываю, солнышко не палит. Прям, знаете, прям жарко. Вот знаете, как под линзой, под лупой. А когда... Эм, а дверь закрываю, не палит. Дверь открываю, палит. Кто-то уже тут что-то планировал. Видите, да? Первый этаж кто-то как-то распланировал. Ну, в принципе... Каждому свое, вот видите, вот так вот взяли, распланировали. Не до конца понимаю, что они тут распланировали, я сам все по-своему, как правило, планирую. Поднимаемся на второй этаж, вот уже тоже какой-то мастер-фломастер напланировал. Судя по всему, это место, коридорчика, это у нас санузел, да, это еще какое-то дополнительное вспомогательное помещение, отдельный санузел, видать, санузел, ванна. Видите, ощущаете, комнатка, два, три комнатка, да. Три комнаты еще наверху, ну, как правило, Минимум одна комната внизу и наверху. Ну и наверху еще у нас вот такие вот большие балкончики. Застройщик на балкончиках все устилает вам в плиточку. Огораживает. Давайте сверху посмотрим на наши домики. Видите, брусчаточка имеется. Размеры земельных участков у нас, как правило, это... Это от 3 соток земли до 9 В зависимости от того, какой вы выбираете домик Домики недорогие, сразу же говорю Есть беспроцентная рассрочка до окончания строительства И, конечно же, очень хорошие скидки Потолки у нас, видите, полноценно монолитные И там наверху еще у нас огромное пространство Давайте-ка поднимемся Не поленимся Потому что покупатели Зеландии должны понимать О, здесь еще можно сделать какую-нибудь бильярдную То есть монолитная плита Видите, да? Монолитный потолочек, чтобы, как говорится, крыша не грелась и не напекала потолок. Технология строительства ⁇ монолитный каркас. Что такое монолитный каркас? Видите, это вот несущие конструкции, вот они. А это блоки. И а, монолитный каркас с блочным заполнением. А, вот она парадная. Вот я, блин, там еще один до дополнительный выход. А вот парадная входная это есть разные домики подальше к частному сектору а есть домики которые у нас идут туда уже вглубь поселка на территории поселка более 40 домов то есть это такой знаете мега масштабный проект что есть на территории вы можете сделать сами свою инфраструктуру на территории своего дома а, допустим бассейн гараж все что хотите а можете просто пользоваться общей территорией. есть гостевой паркинг а есть Общий бассейн. Общий бассейн на комплексе. Сейчас расскажу об этом. Все стены у нас зашиваются вот в такой вот вентилируемый фасад и вот в такой вот заборчик. Через который, как вы видите, ничего не видно. То есть он высокий. Вот я ростом метр семьдесят пять. Петушок, иди нафиг, забодал ты мне тут. Портишь мне тут общую картину. Ку -ку -ку -ку. Все, ладно, идем отсюда. Смотрите по дорогам. Дороги широченные, прям широкие Смотрите, вон они домики с нашим уже кованым ограждением Уже совсем по-другому смотрятся Прям, Кто ты такой? Звонишь, звонишь, звонишь Возле дома есть вот такая вот речечка Речка, речка. кто-то ее назовет речка-говнотечка Но она никакая не течка, она родниковая Ну, горно-родниковая, назовем это так Видите, уже в максимальной готовности имеются домики Здесь уже люди зашли на ремонт, делают ремонты Вот, например, там человек даже беседку сделал Ладно, туда не пойду Сейчас, может быть, чуть дальше еще куда-нибудь Загляну. Когда здесь можно жить вообще полностью от начала до конца, а, ориентировочно, дорогие друзья, с лета этого года. А, видите, уже выполнен вот такой вот домик, уже в максимальной готовности. Осталось просто газонной травой Ой, да, все это удовольствие у нас застелить. Кнопочка. Нажали, дверь отъехала, заехала. В общем, двигается вовсю при помощи кнопочки, при помощи пульта у вас открываются ворота. Домики симпатичные, все, как говорится, друг на друга похожи, все в едином стиле, единая стилистика. Мы находимся в Адлере в 20 минутах езды от Красной Поляны. На районе школы, садики, магазинов вообще имеется все. Поэтому, как говорится, в этом году в лето будешь жить. Окончание строительства всего поселка – это третий квартал 23 года. Мы сейчас как раз находимся по дорогам. Дороги широкие, спокойно можно парковаться вдоль дороги, или же можно спокойно парковаться у себя на территории, потому что площадь земельного участка выполнена таким образом, что она позволяет вам спокойно там запарковаться. Видите, имеются некоторые домики вот с такими вот гаражами, гаражи, местами, гаражными местами. На территории комплекса имеются свои трансформированные форматорные подстанции. По мощностям. По мощностям все выделено от и до подробно по причине того, что это все-таки индивидуальные жилые дома. Все, как братья, друг на друга похожие. Сейчас найду немножечко уже домики с ландшафтным э, дизайном. Ну, че, как говорится, ландшафтный дизайн. Зеленая трава. Вот видите? Вот, пожалуйста, зеленая трава. Когда можно заходить на ремонт? Уже, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, давайте-ка обойдем вот такой это один типовой домик. Газончик Трава вам сделал застройщик Я обойду сам домик И чтобы вы себя ощутили В принципе по земельным участкам здесь все более чем приятно Смотрите, вот я хожу по газончику Прекрасный зеленый газончик растет Вот газовый счетчик Видите, домики симпатичные. Расстояние между домами соблюдены. Это газовый счетчик у нас. Отопление, газ, газовый котел. Вот здесь спокойно планируется один автомобиль, второй, если необходимо, и третий, и даже четвертый. Так, а теперь давайте-ка покажу. То, что во многих домах уже вовсю идут ремонты. Уже делают ремонты. То есть, как ты сделал ремонт, уже живи. Вот смотрите, здесь уже выполнены перегородки. Видите, повесен газовый котел. Видите, уже как все по перегородкам, когда уже с перегородками здесь все совсем по-иному, все совсем по-другому. По ну, вот, пример, мы зашли. Справа лестничный марш. Тут у нас, наверное, кухня, да? Непонятно, короче. А, гардероб, наверное, шкаф большой. Так, там у нас, наверное, диван. А вот это у нас уже непосредственно кухня. Естественно, с выходом на террасу. В полу у нас встроенные конвекторы, сделаны перегородки, э, выполнена стяжка пола. И здесь у нас еще какие-то помещения. Комнатка. Рысь! Это всякие вспомогательные помещения. И тут еще. Ну, вспомогательные помещения. Вот это, наверное, сквадированный пылесос или какая-нибудь алля типа котельная. Так, ну вот наш на второй этаж хочется подняться. Потому что по второму этажу уже картина сложится. Понимаемся на второй этаж. Что мы здесь увидим? Везде, я смотрю, тоже выполнены перегородки. Санузел рыс. Санузел, похоже, что комнатка 2. С прекрасными видами. Комнатка 3, 4. И еще один дополнительный хозяйский санузел. Ну что, вполне себе большущие санузлы, гардеробочки. Все как положено, все красивое, симпатичное. Ну и грех не выглянуть на балкончик и не посмотреть, что же здесь у нас. Большущий балкончик, это все продолжается наша территория. Еще раз говорю по территории. У нас здесь будет ландшафтный дизайн. У нас здесь будет по всей территории ландшафтный дизайн. Здесь у нас бассейн будет общий спортивный спортплощадка. Спортивная площадка, э, гостевой паркинг, само собой разумеется, места отдыха, беседки и свой небольшой мини-парк. Ремонт уже начинаете, делаете. К моменту, к лету вы завершаете уже ремонт и живете. То есть, грубо говоря, уже в июне будете жить. По территории, как вы видите, домики максимальной готовности. Сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Дорогие друзья, давайте подытожим. Есть беспроцентная рассрочка до акта ввода, до непосредственного окончания строительства. Очень хорошие скидки сейчас. Очень лояльные цены за квадратный метр. Если мы, вот, допустим, рассматриваем дом 90 квадратных метров, то можно разговаривать о цене в 90 200 тысяч рублей за квадратный метр. И вы получаете и земельный участок, и получаете сам дом. Вы делаете ремонт и уже в это лето живете. Кратчайшие сроки сдачи, вся инфраструктура на районе, безопасное строительство, высокое качество строительства, ипотека. Ну, все для вас, чтобы, как говорится, чтобы вы улыбались. Классные, симпатичные, качественные дома в Адлере со всей инфраструктурой и еще к тому же недорого. Мой номер 8-918-880-0747. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Ну и, конечно же, обращаться к ко мне. Звоните, не стесняйтесь. Зеландия – классный, качественный комплекс. Скоро он завершится, построится. Здесь будет совсем другая цена. А пока, как вы поняли, здесь есть что выбрать, есть что рассмотреть и выгодно приобрести. Увидимся. До скорых встречи. Пока.